Масленица к нам идет, за собой весну ведет, блины вкусно выпекаем, вместе дружно поедаем, чаем крепким угощаем, вас целуем, обнимаем, с масленицей поздравляем, счастья и добра желаем. Вот блинов большая горка, рядом чай, медок и горка, разбегаются глаза, столько за год съесть нельзя. И зима, собрав пожитки, на утек впустилась прытка. Пришла масленица к нам, счастье сеять по домам. Масленичная неделя, старт сегодня свой берет. Блинчик с красной икрой, пусть вам скушать повезет. Позабудьте про диету, сбросите излишки в пост. А сейчас рецепт веселья, несомненно, очень прост. Кушать сытно, пить лишь в меру, веселиться и смеяться. Чучело скорее сжечь и бодрым духом укрепляться. С масленицей вас!